За последние несколько лет на территории России было обнаружено множество находок динозавров. Итак, что же мы реально знаем о российских динозаврах? На эти и другие вопросы ответит наш первый спикер, палеонтолог, кандидат биологических наук, доцент СПБГУ. Павел Скучас, поприветствуем на самом деле говорить о российских динозаврах такое словосочетание российские динозавры это некая условность потому что во времена динозавров например, в мезозорскую эру границ не было стран не было поэтому паспорта динозаврам тоже не, не выдавали вообще была так единый сверхконтинент Пагеи пангея единая пангея где динозавры бегали но с другой стороны все равно сейчас границы есть мы живем в замечательной стране и мне кажется полезно знать что у нас находится в плане динозавров, и отделять действительно мифы от реальных вещей. Есть, что дают нам российские динозавры, насколько это здорово, насколько ими можно гордиться. В общем-то, все. Минутка патриотизма окончена. Давайте перейдем теперь, собственно говоря, к динозаврам. Но прежде чем мы будем обсуждать российских динозавров, давайте вообще вспомним, кто такие динозавры. Динозавры — это группа рептилий, очень четко очерченная, обладающая целым набором специфических признаков. Очень яркая черта динозавров — это прямые конечности, прямые ноги, вот, находящиеся под телом, ну, как у нас с вами. На самом деле, когда мужчина-палеонтолог делает комплимент женщине-палеонтологу, он может сказать, у ноги как бы динозавры, и получить за это по лицу. У других рептилий, современных, все таки конечности расставлены в стороны. Ближайшими родственниками динозавры в современной фауне являются крокодилы. Но и важно отметить, что птицы, я тоже не буду особо на этом останавливаться, что птицы это тоже динозавры, это потомки динозавров. Ну и первые динозавры были маленькие и двухногими, ноги. насекомых и других мелких животных активно бегали. Это родственные, дерево родственных связей. Мы можем найти динозавров, птиц, и сразу же находим современных других рептилий. Мы видим крокодилов, близких динозавров, но не являются динозаврами. Змеи, ящерицы — это не динозавры. Но самое важное тоже, стоит сразу же сказать, вы, многие вымершие рептилии, такие как морские рептилии мезозоя, летающие рептилии мезозоя — это не динозавры. Я об этом тоже буду периодически напоминать. Когда появились динозавры? Это важный момент. Появились они примерно 230 миллионов лет назад. Много ли это или мало? Ну, если сравнивать с человеком, то давно. Если сравнивать с появлением в жизни, как примерно 3,5 миллиарда, либо с появлением первых позвоночных, то это относительно недавно. Но вот эту цифру 230 миллионов лет, наверное, стоит запомнить, она тоже поможет дальнейшем. Динозавры появились в конце, ближе к концу триасового периода, и тогда совершенно планета не напоминала современную, в том числе и по конфигурации материков. Динозавры, появившись, ну, я напоминаю, они были маленькими, ну, быстро разбежались по всей планете и освоили ну, практически все экосистемы. Вместе с динозаврами, можно да, здесь наставить, вместе с динозаврами появилось несколько других групп, в том числе и млекопитающие. Если бы было больше времени возможности вам рассказать, я бы такой миф раскрутил, даже не миф, а в части уже реальность, то, что нас, млекопитающих, а мы относимся к млекопитающим, создал, создали динозавры, на самом деле. Вот, вот это в плане вопросов, может быть, на будущее. Итак, две группы динозавров принципиальные. Одна группа называется ящеры тазовые, другие птицы тазовые, и мы даже из названия чувствуем, что основное их отличие – это стро… особенности строения костей. Нам интересна одна кость, лобковая, которая есть у нас с вами. Вот она. Вот. Ну, показывать я на себе не буду, но я думаю, что многие из вас знают, что она есть. Итак, у ящера тазовых динозавров лоповая кость направлена вперед и чуть-чуть вниз. У птицы тазовых динозавров направлена назад, развернута назад. Ну и такой сразу же вопрос. Можно, да, я студентам очень люблю их задавать. От, от кого произошли птицы? От птицетазовых или от ящера тазовых? От ящера, от ящера тазовых, конечно. Вот. Ну, теперь чуть подробнее. Первая группа ящеро-тазовых динозавров, о которых пойдет речь, это хищные динозавры, они же тероподы. Хищные динозавры. И важно то, что они развились в птице, эволюционировали птицы. Птицы это тероподы. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Это одна из древнейших птиц под названием Офеотерис. Слева реконструкция, современная реконструкция мелкого хищного динозавра, который освоил полет. Практически они не отличаются, и очень близки друг к другу. И, и с нахождением перьев у динозавров, вот эта вот граница между перьями динозаврами, э, птицами и динозаврами вообще исчезла. И переход от типичных, таких достаточно крупных хищных динозавров, мелким птицам он хорошо документирован это не ставит сумасшедших птиц это ставит сумасшедших динозавров близких но ну не сразу же возникает такое желание если мы хотим что-то узнать о мезозольских динозаврах, давайте будем использовать птицы для того чтобы реконструировать их биологические особенности и многие начали издеваться над птицами пример работа посвящена локомоции динозавров. Что сделали? Практически вангус на курицу навесили, заставили ее ходить куда сюда. Естественно, в современных птиц нет такого длинного хвоста, как у динозавров, но если ее подвесить вангус, она так не гибается, и начинает ходить наподобие скристино-мезозойских флотов. Дальше. Вторая группа. Ящера динозавров совершенно по другому пути пошла. Это гигантские в основном гигантские динозавры, название зевраподы, это для которых было характерно длинная шея, длинный хвост. Исключительно необыкновенно у них конструкция, и весь скелет устроен так, чтобы поддерживать, с одной стороны, массивное тело, с другой стороны, он очень оживленный. Я думаю, что это будущее, может быть, отчасти и инженерия. Я думаю, что многие из вас слышали про самых известных Завропот. Вот. Можете хоть одного назвать? Типлодок. отлично. Вот. Здесь мы смотрим, видим с вами дерево родственных связей, коммунистическое дерево Завропот. И плодок получается, находится где-то посередине. То есть он не самый примитивный, не самый эволюционно продвинутый. На что здесь стоит обратить внимание? Потому что сегодня мы будем много возвращаться к Завропотам. Самая эволюционно продвинутая группа от называется титанозавры запомнили, мы к ним еще вернемся. дазовые, угу. динозавры. Первая группа, о которой я скажу пару слов, это орнитоподы. Двухногие, они сохранили вот этот тип их эмоций, характерный, характерный для первых динозавров, и постепенно увеличивались в размерах, но при этом сохраняли свое гетерианство, то есть приспособление к питанию растительной пищи. Ну и самая известная поздняя группа орнитопод, это утконосые динозавры, они же динозавры. К птицетазам также относятся совершенно необыкновенные группы динозавров, такие как панцирные динозавры или анкилозавры, которые пошли по пути наращивания костных пластин в коже. То есть, я не знаю других позвоночных, у которых кость была в ветер, чтобы еще и глаза защищать. Другая группа близкая к панцирным динозаврам, это стегозавры, для которых характерно было наличие пластины и шипов, и известные достаточно. Рогатые динозавры или цератопсы, хотя самые первые цератопсы, они ходили на задних ногах и не имели ни мощного воротника, ни рогов. Ну и я периодически буду такие шаги в сторону сделать <съем> и, наверное, предоставлять некую информацию о тех, не то чтобы мифах, но некоторых заблуждениях, которые вы часто можете встретить. Это немножко на первый взгляд сложная картинка, но с ней очень просто разобраться. Это время. Вот примерно 66 миллионов лет назад динозавры выглядят. Снизу это растение. Чем толще сегмент, тем больше было разнообразие растений. Давайте сразу обратим внимание вот на этот сектор. Это цветковые растения. Они появились ну, примерно 120 миллионов лет назад, в начале мелового периода. И существует зачастую, да, вы можете встретить такое мнение, что появились цветковые растения... Ядовитые ягодки, динозавры это съели и сдохнулись тут же. Нет, они сосуществовали с цветовыми растениями там, 60 миллионов лет, если не больше. И обратите внимание вот на эту часть. Это как раз многообразие растительно-ядных динозавров. Что мы видим? Увеличилось разнообразие цветов растений, сразу же увеличивается разнообразие различных динозавров. И... Подводя вот к этой черте, это точка вымирания динозавров, мы видим, что динозавры подошли к ней разнообразными. Это тоже такой есть миф, что постепенно падало разнообразие. Нет, оно не падало. Это было действительно, вымирание динозавров, такое трагическое для биосферы. Это трагическое событие. Mm -hmm. Еще раз например. Очень часто динозавры называют всех вымерших криптидой. Нет, динозавры — это четко очерченная группа, но к динозаврам близкие, хотя и к ним не относятся. Птирозавры это летающие ящеры, появились одновременно с динозаврами. Достаточно далеки от динозавров, очень-очень дальние родственники. Морские репсили, например, такие как иктиозавры, плизиозавры, и есть еще морские ящерицы-можозавры, которые тоже были примерно одновременно с большинством динозавров. Ну и когда я вот вижу или вы увидите вот примерно такое, рекламу какого-нибудь фильма научно-популярного, где написано морские динозавры в 3D нарисован мазозавр, который является ящерицей. Ну, это, это печально, так что вот, запомните, не каждый завр это динозавр. Пару слов хотелось бы сказать, как ищут динозавров. Мне кажется, будет информация достаточно полезная. Но я поделюсь первым таким, правилом парионкологического нашего клуба кости надо искать там, где они есть. Шли к этой Я сейчас попытаюсь ее раскрыть. Это геологическая карта Ленинградской области. У нас есть отложения Ордобикского периода, Дивонского периода. То есть Ордобик это 480 примерно миллионов лет назад. Дивон 385. А теперь скажите, пожалуйста, можно ли тут найти назад? Нет. Почему? Может? Надо глубже копать просто. Почему? 230 миллионов лет назад, это более древнее отложение. То есть здесь искать динозавры бесполезно. Второй момент. Бесполезно искать динозавры в морских отложениях, потому что они были жили на суше морских, динозавров не было. Где же все-таки надо искать динозавров? Там, где выходят породы мезозойской эры, и там, где эти самые динозавры есть. Идеальное место для поиска динозавров является пустыня. Именно поэтому наиболее богатые место динозавров кардинин динозавров прироченных пустынь например пустыни гоби в монголии у нас пустынь с пустынями в России не очень пока но у нас есть два, ресур два ресурса это карьеры и обрывы по берегам именно там стоит попробовать что-то найти ну и дальше вопрос хорошо есть эти отложения как собирать кость ну Первое, что делают неопытные палеонтологи, когда увидят обмножение, выход пород, они с молотком бегут куда-то наверх. Первое, что нужно сделать, посмотреть под ноги, может быть что-то валяется. Если что-то валяется, дальше надо подниматься и искать. Нашли. Дальше есть несколько путей, как кости собирать. Если осадки разрозненные находятся в песках или глинах, применяется промывание, просто насыпаются в по чуть-чуть промывается, и при этом находятся мелкие кости, ну, зубы, например, динозавров тоже. Если идут целые скелеты, фрагменты скелетов, ставятся раскопки, похожие на археологические, все разбирается на квадраты, ну, в общем, по классике, постепенно углубляется по квадратам и находят кости. Дальше кости нужно зафиксировать, при этом применяются разные методики, используются или другие полимеры. Следующий этап – это довести все это уже зафиксированное до лаборатории. И на этом этапе очень часто палеонтологические исследования могут притормаживаться, то есть они даже еще не начинаются. Нашли первый этап, дальше идет очень долгий, зачастую, этап репаровки, очистки костей от всего лишнего. Все, прям было закончено, теперь, собственно говоря, про российских динозавров. Надо сказать, что российские динозавры, они вообще стартовали тоже с некого мифа сказал даже такой обиды. Все дело в том, что к нам в Санкт-Петербург, тогда еще, и в Москву приехал очень знаменитый американский палеонтолог. Чарльз от Марш. Он описал очень много американских динозавров. Вообще один из лучших специалистов, я считаю, что до сих пор очень актуальны его исследования и его публикации. Ну, например, он отписал стегозавров. Вот он приехал в полной уверенности, что Россия огромная. Он посмотрит коллекции, обязательно там найдет кости динозавров. Он посмотрел коллекции и сказал такую фразу, которую потом русские палеонтологи напечатали. И она, вот, мне кажется, очень стимулировала развитие палеонтологии в России. Выдержит, я по-русски прочитаю. Я был принужден признать, в конце концов, говорит он, что, по крайней мере, здесь динозавры России, подобно змеям Ирландии, известны только тем, что они отсутствуют. Ну, это, конечно, был серьезный готовитель. Удар, мне надо сказать, что вот его это высказывание было напечатано в 15 году, когда был найден первый российский динозавр. Это первый российский динозавр. Конечно, не очень впечатляет, но это маленькая косточка из ноги, но тем не менее определимая. Это какой-то терапор, какой-то хищный динозавр. И с этого момента началось, собственно говоря, изучение динозавров в России. За более чем 100 лет динозавры были найдены в разных регионах. Но ну, для удобства нашего разговора, давайте Какие по секторам. Динозавры найдены в европейской части, в Западной Сибири, забайкали на Дальнем Востоке. И отдельная такая тема — это якутские и динозавры. Для удобства их назову порядок. Я буквально пару слов скажу про каждый этот регион. остановлюсь на самых интересных находках. Европейская. Ну, надо сказать, что мы находимся в европейской части, и у нас немножко плохо с динозаврами. Вот. Самые ближайшие динозавры — это Подмосковье. Кое-что находят в морских отложениях вдоль Волги, но это случайные находки. Это динозавры, которые сдохли их море, отнесло, и вот какие-то отдельные редкие гости иногда находят. Вот, собственно говоря, вы выглядят динозавры Подмосковья? Они юрского возраста, всего несколько зубов, несколько пактей, но ну, по крайней мере понятно, что на территории Подмосковья жили динозавры. Все, наверное, больше информации из этого материала, к сожалению, вытащить нельзя. Совершенно другая ситуация с западно-сибирскими динозаврами. Буквально на одной территории, 200 километров между двумя точками, это Красноярский край, это Кемеровская область, два местонахождения, между которыми... Перерыв 40 миллионов лет. Одно из них среднеюрское, другое ранее Вот такие вот места, где на одной территории есть разновозрастные местонахождения, они позволяют отследить эволюцию Фау на протяжении многих миллионов лет. Так что эти два местонахождения, они уникальны с разных точек зрения. Первое местонахождение называется березовский разрез. Соответственно, это угольный коллег, в верхней части которого стали обнаруживать кости. Это основной костеносный слой. Там а, только разрозненные косточки встречаются, но посмотрите, я вот такой концентрации не видел нельзя. Вот это вот темненькое, темное, это кости черепах. То есть, когда набираешь породу для промывки, это раздается хруст печальный черепашьих костей, но ну, другому совершенно не взять. Ну, кроме вот этих вот слоев с разрозненными остатками, были обнаружены отдельные места, отдельные местонахождения, где начали находить крупные кости динозавров. Ну и первая группа, которая там обнаружена в Среднем Юре, в Березовском карьере – это стегозавр. Ну определить их до рода вида оказалось невозможным, просто были стегозавр в Среднем России. Совершенно другая ситуация с хищными динозаврами. Был собран очень хороший материал и черепной, и отдельные кости скелета, который находится за черепом, и в итоге был описан Хищный динозавр. Первый хищный динозавр с территории России. Он получил название Келескуса, Келеска. И оказалось, что он принадлежит большой группе хищных динозавров под названием Тиранозавров. Я думаю, Тиранозавры знают все. Так вот, оказалось, вот здесь находится Келеск, а это родственные связи Тиранозавров. Тиранозавр вот здесь. Он появился 60 миллионов лет назад. Но вот находится где Келеск. Он один из самых примитивных представителей этой Крупной группы, которая в конце нового периода дала совершенно фантастическую радиацию. Ну, и подводя такой итог по Киреску. Первый российский тарапот, получивший научное название, он был отнесен к тернозаброидам. Но и интересный факт, что всех или почти всех э, тернозаброидов самых примитивных юрских находят на территории Азии. Тут напрашивается простое предположение. Возможно! обнаружение Керескоса, опять же, в, азиатских, в азиатском регионе говорит о азиатском происхождении. Все. Вот так примерно выглядела Западная Сибирь, в Среднем Еврею, в Белго-Кереск, Тот же регион, Западная Сибирь, уже ранее меловые отложения, которые примерно 120 миллионов лет, замечательная маленькая деревня Шестакова, и рядом с ней два местонахождения. Одно... Это кусочек холма, когда строили дорогу и его вскрыли. Второе местное хорпение приурочено к реке, которая называется Киев. Большой обык. И надо сказать, что именно под Шестаковым было обнаружено, по сути дела, кладбища динозавров, одно из немногих на территории России. Что было там найдено? В первую очередь примитивные рогатые динозавры. Это и Даже удалось и писать род пситокозавр сибирский. Он самый крупный в своем роде. Ну и посмотрите, что действительно, несмотря на его принадлежность к рогатам динозавров, ни рогов у него еще крупных не было, ни крупного воротника. Это достаточно примитивный церотокс. Ну и надо сказать, что он сейчас стал таким локальным символом. В самом Шестакову появились информационные щиты. Эти психибирские психозавры ездят по стране. Можно, недавно была выставка в палеонтологическом институте в Москве. Вот. Психозавр попал на герб Чегулинского района. Шестакова установили очень трогательный памятник. Это мама динозавра, психозаврский И теперь такие вот казаки туда приезжают, пускают слезу, переокидываются, делают символ детского и Там же в маленькой деревне Шестакова проводит фестиваль в гостях у динозавра. Это костюм психозавра Сибирского, я хочу сказать, хотел бы. Проводить занятия в университете. Но по большому счету, реально, что нам дает, кроме этого, радости, этот самый, сказал Сибельский? Это первый российский цератопс, первый российский рогатый динозавр, получивший научное название. Это самый крупный представитель своего рода. Совершенно другая судьба у шестаковских заворокод гигантских. Их начали находить на берегу речки Кия. Сначала нашли кусок ноги. Ну, рот и вид тут выделить было нельзя, и палеонтологи начали ждать новых находок. Новые находки пошли, причем крутой достаточно овраг, и где-то там видны крупные кости этих заворокод. Иногда приходилось применять альпинистское снаряжение, чтобы выколачивать. Найти завроход – это радость со слезами на глазах, потому что один позвонок, если он в породе, он может весить 50-60 килограмм. Когда мы нашли крестец, сросшийся в нескольких позвонков, то четыре человека с трудом это этот Ну и надо сказать, что вот этот, эти находки завроход, которые выпали из оврага, они дали такой мифологический склеск. Все началось с того, что мой коллега, сотрудник Томского университета, дал интервью. Я призываю, говорю своим студентам, мне кажется, это общее правило, но ну, я, по крайней мере, своим периодологам, студентам говорю, никогда не давайте интервью до публикации вашей статьи. Не надо говорить, что вы нашли что-то уникальное, потому что это, вы запускаете страшный обвал, страшный снежный фонд. Сейчас я просто продемонстрирую. Все, сказал человек, рассказал про то, что нашли, большие кости. Дал интервью очень хорошей газета, сибирские времена. Что он сказал? Это вот там фотографии, еще не очищенные куски этого самого динозавра гигантского. Он э, сказал следующее. После того, как он будет очищен и препарирован, мы планируем вписать нашу находку в деталях. Все. Тут же пошла информация. Первая появилась страничка сибирозавр. В Египете. почему сибирозавр? Ну, потому что в Сибирь. Дальше хуже. Сибирские ученые открыли новый вид динозавров. Наверное, у человека была машина Киа, потому что там речка Кия, но он сказал Кия. И кроме этого, из небольшого динозавра, и даже в интервью прилично давали, что 10-12 метров свою завропот, наш сибирозавр вырос до 50 тонн, а рост 20 метров, то есть подрос. Дальше он из Кемеровской области переехал в Томскую область. Это еще не конец. Шедевр Кузбас 24 Просто... Во-первых, три варианта написания. Сибирозаур, Сибиризауроуз, и сибир... Сибит. Мне даже это не прочитать. Но шедевральная фраза. Они были огромным размером и вешали так же, как всем взрослых африканских слонов. Это размером 20 тонн. 20 метров, 50 тонн, вот эти вот цифры почему-то они вот устакавятся. Да? Надо сказать, что англоязычность пресса тут же подхватила Это, да? И дальше, что бы возникло? Во-первых, до 90 тонн Дальше, самый большой, который либо жил, ну 10-12 лет, деле, вот, 50 тонн, вот гадконский герб, да, сибиризавр весил 50 тонн и занимал Площадку для крикета целиком. Давайте дальше. В Шотландии. Сибирозавр. Последний динозавр, который когда-либо населял Землю. Он из 120 миллионов раннего милого на 60 миллионов лет скакнул. Чем все это кончилось? Динозавр все-таки описали. Его назвали Сибиротитаном. Ну, не Сибирозавр, а Сибиротитаном. Дали ему научное название 10-12 метров. Большой динозавр, что же он все-таки дает, да, понимаете? Ну, прежде чем я это скажу, посмотрите, что это Это отдельные звонки и крестец. Здесь изображение крестца маленькое, но на самом деле оно большое. Одно из таких интересных признаков этого динозавра являются крестцовые ребра, которые отходят, ну, как звездочка. Это определило его рядовое название. Мы решили так пошутить после всего этой. Рубуды. Мы его на фаляст но Это переводится как «звезднокрестцовый», но мы его называем «звезднозавром», естественно. Сибиротитан оказался близок к самым продвинутым завароподам. И это раннемаловая форма. Что это в результате нам дало? Но на самом деле, да, то, что он отнесен к формам близким к титанозаврам, и то, что его обнаружение в Азии опять же дает гипотезу о том, что Ситонозавры в широком смысле произошли в Азии, на этом все ограничивается. Но тем не менее, в Шестакову, вот, Кемеровского, с выгляжу примерно так, да, это сибирские ситокозавры, это вот титан входит. Но в Шестакову еще были находки, интересно. Я об одной из них хочу тоже рассказать. Это маленькое яйцо, которое было найдено. Начало раннего мела, раннего мела очень действительно, то всего сантиметра. И многие из вас, если посмотрят, даже... Верните. Это красиво. Вот. Многие даже не увидят, что там есть яйцо. Оно там есть. Вот это вот отдельные с коробки. тем не менее. Как определяют, что вы работаете не с камнем, не с какой-то пластиночкой странно-геологической, а именно с яйцом? Для этого нам нужно посмотреть структуру. Чтобы им эмбрион не задохнулся, должны быть поры. Скоролупа состоит из многих таких блоков, которые, так называются называется, что здесь отдельные юниты. Бывают юниты призматического такого типа, и тогда яйцо называется призматическим. Mm -hmm. Второй момент, на который смотрят палеонтологи, это сколько слоев. У птиц современных ископаемых три, у крокодилов, например, заворопот один, а у терапутых хищных динозавров был постепенный переход от двух к еще есть интересная такая вещь. Все слышали про таксономию, про систематику. Все мы относимся живые к какому-то виду, например, человека. Вид да? Homo sapiens, род Homo, смесь ламинида, это всем знакомо. Но как быть со, со следами жизнедеятельности, которые находят палеонтологию? Для этого люди все любят систематизировать. Они придумали паратаксономическую номенклатуру, например, три яйца с Есть O-вид, о род и о семиц Самое сложное — это понять, вот какой о-вид из какого реального вида выпал. Вот. вот такое совмещение. И тут бывает интересная ошибка. Есть такой динозавр, хищный, под названием Лераптор. Он очень странный, его нашли американцы в Монголии в 30-х годах. Обнаружили его вместе с примитивным достаточно цератопсом под названием протоциратопс. И протоциратопсов там было очень много, а Лерапторов очень мало. Там же очень много гнезд с яйцами. Какой Простой вывод. Вот много продоцератопсов, много гнёсов это его А Авераптер, у которого не было зубов, он, конечно, расхититель этих гнёсов. Вот пожирал яйца, слово, собственно говоря, слово Авераптер переводится как «обие яйцо», Раптор «расхититель», разбойник. Только через 70-80 лет обнаружили вот эту находку. Это Авераптер, который сидит на яйцах. Это были его яйца, оказывается, его кладку. Но вот так вот проблема с она всегда присутствует. Возвращаемся к этому яйцу из шестакова. Маленькое, но тем не менее, это яйцо. Мы видим призматическую структуру, тоненькие каналы, дальше. А дальше начинается некая сложность. У продвинутых хищных динозавров очень похожая структура, у птиц похожая структура, а яйцо из шестакова скорлупа примерно промежуточного строения. Соответственно, возможны два варианта. Либо это продвинутые тераподы из буквы драдонтида вот они здесь изображены либо это уже птицы, либо что-то посередине Но скорее вот третий вариант и вот у вот, меня яйцо из Шостакова отложил терапод как хищный динозавр, который находится близким к птицам чуть-чуть более продвинутый, чем драдонтиды ну и, соответственно, был описан новый овид. вид что нам это яйцо дает? Это то, что яйцо отложил мелкий хищник то, что это первое яйцо динозавра в России, получившее научное название, было написано на в его роли. Это первое ранимоловое яйцо в России. Ну и, наверное, последний интересный вывод, что местонахождение вот этого мы нашли. Оно перспективно для дальнейших нахождений. Денес и так Потрачу буквально три минуты. А с чем путают яйца? Мазан. Недавно было, ну как? Уже 3-4 года назад. Новость. Яйца в Чечне нашли гигантских рептилий. Вот Вот это вот то, что обнаружили. Причем в описании тех находок, которые по новостям, от 24 до 102, 102 см, 30 выпадает. Вот. И там видим желток, там увидели, белок. Что это на самом деле? Я интриговать не буду, я сразу же расскажу. Есть такие образования, биологические конгрессы. Обычно они формируются вокруг какого-то центра. Это, зачастую это гниющие остатки. Да, когда происходит выветривание в пустыне, вот так вот можно обнаружить. Огромное количество конкреций. ну, действительно хочется их расколоть. И что мы видим? Мы видим желток белок. На самом деле, вот здесь там центр и вот этой кристаллизации, и никакого отношения к яйцам это не имеет. Но журналисты отличились от и Взяли наше яйцо из Шестакова, и отличный был заголовок. Сибирские археологи впервые нашли отменившее яйцо динозавров археологи и палеонтологи немножко разные специалисты, но, к сожалению, для многих это одно и то же. Ну, я был бы рад, если бы археологи нашли свой динозавров. Давайте двигаться дальше. Забайкальские динозавры. Первые динозавры были найдены в Забайкалье, я говорил об этом самом начале. После этого находок был... Много. Но в основном это были совсем мелкие изолированные кости. Ну, в любом случае, даже по изолированным костям стало понятно, что там жили примитивные рогатые динозавры, пситокозавры, но непонятно какой. Вряд ли сибирский, наверное, какой-то другой вид. Огнитопуды, есть... хищные динозавры, тоже отдельные кости были там найдены. И в какой-то момент, а именно в 198 году, начали находить позвонки из зубы завраков. В результате, после нескольких лет споров это потребовалось, ну как, почти 20 лет споров. и осмысление того, что мы нашли, был написан еще один российский заработок Назвали бы Тенгриза, в честь тюркского божества Тенгрии. Так, вот его выговорили по частям. Что от него реально найдет? Отдельные позвонки. Но, в принципе, позвонки завработок устроены настолько сложно, что можно понять их отличие от других видов городов по нескольким позвонкам можно описать и делать. Что и было сделано. Но самое интересное, что динозавр оказался очень сильно продвинутым завороподом. Что касается его размеров. Опять 10-12 метров. И зачастую люди, которые не занимаются там, динозаврами, завороподами, считают, что все завороподы были гигантскими. Нет. Даже круги продвинутых заворопод, некоторые наиболее продвинутые 10-12 метров, Некоторые более примитивные 10-12, и есть совершенно фантастические там, за, по 30 метров формы. Гигантизма возникал многократно многократно независимо. Тенгризавр, это по очереди описание, самый первый российский динозавр, который был написан, он отнесен опять же к титонозаврам, и его обнаружение в Азии опять же нам дает эту гипотезу, что титонозавры появились в Азии. Но в Забайкале есть совершенно другая фантастическая находка, и мне кажется, что он, вот эта находка является наиболее значимой для науки. Был обнаружен так называемый кулиндограмерус. Это птицы тазовые. Точно его принадлежность в было не определено, но самое важное, посмотрите, сохранились отпечатки переподобных образований. Совершенно уникальный находка. Вот как выглядят эти чешуи, похожие на перья. Причем морфология некоторых из них вообще не напоминает ни чешуя известных репсин, ни перья птиц. А мы знаем, что чешуя и перья – это аналогичная структура. по сути дела, герой это преобразованный чешуя. Что нам дает и находку к так в широком понимании? Перевой покров – это признак не только тарапот. Птицы – это тарапот, да? все очевидно. Но переподобные образования, переподобные чешуи — это признак возможно, всех динозавров. И это, на самом деле, очень важный научный момент. Итак, кулинотромирус — первый российский динозавр с отпечаткой кожных структур. Это важно. Кулинотромирус был отнесен к птицитазным динозаврам, и переподобные структуры, возможно, были характерны для всех динозавров. Они только для хищных. Ну и... Это второй российский район, который получил динозавры на спрыге, как полосатый Дальний Восток, пару слов, совершенно фантастические места обнаружено большое количество утконосов очень продвинутых тазовых динозавров из группы орнитопод. Эти динозавры были одни из самых последних уже, близкой к точке вымирания. 67-68 миллионов лет назад. И в основном они прекупные. То есть здесь 12 метров. Ну и названия какие красивые. Роллы титан Это роллы, это лебедь, степан, И они очень близки к североамериканцам. Вот эти вот утконосые динозавры, найденные на Дальнем Востоке. Это первые российские общепризнанные утконосые динозавры. Одни из самых поздних динозавров и большое сходство с североамериканскими динозаврами. Что это говорит? О том, что был рингистов и дишей, динозавры ходили из Америки в Азию очень свободно. Ну и последняя очень близкая мне группа местонахождений — это полярные динозавры. Почему это важно? Два местонахождения. Первое — в Якутии, начало милового периода, 120 миллионов лет. Второе, чуповка как она вот, это примерно тоже 70 миллионов лет, близко к точке мира Посмотрите, где они находились в то время, в Миловое. Это близко к полярному кругу или за полярным кругом? То есть получается, что были полярные динозавры, которые как-то переживали условия полярного дня, полярной ночи. Плюс еще возникает вопрос, а ли там холодно, насколько холодно? Вот эти вот задачи позволяют решать как раз материалы из этих полярных местонахождений. Ну, на самом деле известно очень немного до по сих пор. Из Якутии был собран материал, да? динозавры там были разнообразны. Это основной вывод. Да? Пока на этом все. Есть, изучение якутских динозавров находится в процессе. А вот э, с Чукотки динозавры дают уже, уже много информации. Первое, они очень были разнообразны. В То к точке вымирания они очень разнообразны. И в основном это североамериканские группы. Второй момент. Там найдено яйцо. А Как вы думаете, что это? Вот это дает. Сами попробуйте сделать шаг. Найдено яйцо. Что это дает? Это значит, что в полярных территориях динозавры размножались. Иногда вы, там считали, что они как современные птицы могли летом приходить, потом уходить, мигрировать. И, может быть, некоторые считают, что они вообще там не размножались. Но вот по факту. Размножение происходило. То есть чекосские динозавры полярные были разнообразны, общие имели черты по составу с американскими формами, одни из самых поздних динозавров, то точка примирания, и вот эти вот находки яиц полупы показывают, что динозавры размножаются полярными территориями. Вот я бы хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели на эту картинку. Мы видим, что основные местонахождения, они как-то вот жнуться к этой линии. Как вы думаете, почему вот здесь вот так мало находок? Потому что там движение. Там было море. Море было вот у нас, в европейской части, и у нас мало находок именно из-за этого. Нет, морские отложения тоже в Сибири, на Дальнем Востоке есть, но много и континентально. На самом деле просто труднодоступность и малоизученность. Мы видим, что основные места жмутся вот в районах вот. так что у России, мне кажется, огромные перспективы вот, в плане находок динозавров да. спасибо за внимание, Я еще, если у меня есть время, а можно еще? Вот... А? насколько быстро возникают мифы? благодаря неправильной подаче информации это вот анонс наших лекций Александр Панкин проведет лекцию «Самый популярный миф в биологии, а Павел скучаю. что информация мгновенно, как снежный ком, изменяется, восхищая некоторые вопросы, которые могут возникнуть в плане работы палеонтолога, и в плане… Вы поймете, почему сложно найти динозавров на большей территории России. Я хотел показать вам четырехминутное видео. Пусть динозавр. Ну Говорит, это же корова. <смех> посмотри, она тяжелая, давно лежала, корова давно лежит, тоже тяжелая. <смех> <смех> есть люди, которым действительно интересно, и они видят что-то необыкновенное. В этом плане, например, охотники, которые знают анатомию, они быстро сориентируются. Есть, по большому счету, все динозавры знают и охотно верят. Даже вот у нас Батюшка приезжал только на а уж люди на замкнуты хорошие. Вот этот сарадокс, что дает для понимания Обычно нормально. Ну и бывают фанатичные люди, но они есть деятель себя. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос был на в музее в Москве, и там, соответственно, были такие заработы, скажем так, где вида, и, собственно, говорю, что как бы, я ну, много именно вертикально ориентированные то есть шеями вверх, а, нам говорили, что якобы горизонтально по данным ориентированы, потому что так проще поддерживать, скажем, что прорежут один хвост, поднимут шеи. Вот вопрос. Они вертикально или горизонтально ориентированные? Я думаю, что более вертикально. Я, я вижу детей, поэтому я все детали не могу рассказать. Но был замечательный доклад, который я слушал в Германии. Вышла очень хрупкая такая девушка. Ну, вот, я вам расскажу про шею Завропот, которое положение занимало. Все дело в том, что у Завропот, как у птиц, была система воздушных мешков. Вот эти страшные позвонки, да, на самом деле, не очень ажурные, туда входили полости. Вот она реконструировала вот эту систему полостей в шее начал их постепенно надувать. Вот, причем шея так начал раз, вставать, в такое положение. Вот она вот показывала таким путем, был очень эротичным. Да? Но, тем не менее, нет. поле вертикально, да, есть, тут никаких противопоказаний не было. — Спасибо за адекват. Вопрос, технологический. У нас, прежде всего, к началу была карта палеонтологическая негаскопа, если я правильно помню. Я немного не разглядел легенду, но... Как-то я так проинтерпретировал цвета, которые расскажешь о области. Мне подумалось, что якобы породы легоцкопости распределены по возрасту, как бы географически. Хотя я раньше думал, что породы располагаются по глубине, и, соответственно, один заврак нужно искать на определенной глубине, а не в определенном месте. В какой момент я ошибся? Вы почти не ошиблись, потому что слои у нас залегают вот примерно вот таким вот образом. И двигаясь с, с севера на юг, мы сначала встречаем кемри, Начало полязуйский потом Ордорик силу у нас отсутствует, а потом Зевон. Ну, если так двигаться, в принципе, да, в Прибалтике есть мел, мел морской. Да? Ну, не так у нас лежит. Если бы у нас так все лежало, то может быть, было мел был морской. Все вот так, с запрокинтанным залеганием. Скажите, пожалуйста, можно, может быть, парочку вопросов задать или строго по одному? Но, если, то... Скажите, пожалуйста, какой эволюционный смысл образования перьев динозавров? Зачем они им понадобились в какой-то момент времени? Для того, чтобы было тепло, для того, чтобы летать, и красоты, чтобы женщин привлекать. Может быть, может быть э, комбинация из этих вот вариантов. Еще быстро бегать и балансировать. И второй вопрос, с вашего позволения, наверное, интересующий всех с детства. А зачем он быть такими большими? В этом есть свои преимущества. Вот представьте себе завароподом. Вы должны очень быстро вырасти, и когда вы достигаете вот буквально за один да, за, за год, вы уже в такой размерный класс переходите, что вас никто не сожмёт. Это очень выгодно, да, когда хватает условий, да, ресурсов. Бывала обратная ситуация. В архипелаге, в юрских архипелагах, в системе островов, гигантские завроподы оказывались на острове. Они мельчали и были вот таким, ну, вот, с этой стороны. Вот. Трогательно. И еще вопрос, опираясь на то, что вы рассказали сегодня. Если птицы являются предком, э, потомками динозавров, а динозавры вымерли? Динозавры не вымерли. И, да, и с... вопрос. Да, вопрос? А что же, собственно, тогда произошло? Почему птицы мы наблюдаем, а больших динозавров мы наблюдаем? Вот здесь очень реальность. Птицы. Радость. Птицы – это динозавры, которые освоили полет. А полет позволяет вам менять среду обитания, вам не понравилось в России, в лице левоходы? Ли а так не могли. Скорее, скорее так. Но на самом деле правильно говорить, что птицы это динозавры, Птичные динозавры. Я просто чуть-чуть экономил время, когда нормальный научный доклад, говорят, вот в конце мелового периода вывели все не птичьи динозавры. Вот это сочетание птичьи динозавры, не птичьи динозавры. Но я просто это допустил. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вы рассказывали о всяких журналистах, которые пишут, ну, о всяких газетах, которые пишут неправду. А что надо читать, чтобы узнавать правильные новости? Если, новости назад. Есть очень, это вопрос на самом деле очень серьезный, принципиально, Есть несколько интернет-ресурсов, где действительно дают качественную информацию. Элементы РУ, Парионьюз. Но когда вы подрастете чуть, -чуть вы читаете новости. Во-первых, учите английский язык, это необходимо. Когда вы читаете новость какую-то, старайтесь найти первый источник, научную статью. Вот когда вы научитесь английскому языку и читать научные статьи, тогда у вас наиболее адекватная информация. А так некоторые порталы, например, PowerPoint News, элементы очень качественные. Павел, спасибо большое за лекцию. И с вашего позволения два вопроса, но ну, я думаю, что они очень сложные и длинные. Первый, это чем же все-таки, вот вы говорили, такое понятие использовали, как продвинутый динозавр, да? То есть, чем же он отличался, в чем суть этой продвинутости, там, и как выглядели, я не знаю, отсталые динозавры, да? И как по, там, грубо говоря, чешуйки, крестцу или еще что-нибудь определить, что вот да, этот динозавр действительно очень крутой и очень продвинутый. Слово «крутой» наверное и это можно примитивный продвинуть. Примитивных не значит плохо. Да? Примитивные иногда имеют колоссальные преимущества, и они выживают, а продвинутые исчезают. На самом деле это просто кто дальше стоит на дереве родства, кто позднее появится. То не всегда дико более сложное устройство. Если мы говорим о динозаврах, то есть примитивные черты. Например, хождение на двух ногах – это примитивная черта. И все примитивные динозавры ходили на двух ногах. Продвинутые динозавры опустились на четыре ноги. На самом деле э, гигантизм это продвинутый черт. Вот мы должны сравнивать с такими примитивными или даже предковыми представителями для, для того, чтобы понять в каком направлении шла эволюция. Вот. и э, второй вопрос о том, что все прижато, как вы сказали, к Трансибу, где-то ближе к границе, где очень э, хорошая быть, инфраструктура и она помогает палеонтологам проводить свои исследования а все районы там, в Сибири, Заполярье и так далее остаются ну, невостребованными, что ли, труднодоступными. То есть, например, те же самые бурильщики, да, они как-то способствуют, помогают своими изысканиями палеонтологами. А, бурильщики нет. Но на самом деле мы всегда стоим на плечах гигантов. И наши гиганты — это геологи, которые картировали. Особенно в середине 20 века действительно... Даже в труднодоступные регионы геологи попали. Они сделали географические карты, определили, где какие обнажения, где какие отложения, какого возраста и происхождения. И есть такое правило. Если во время съемки геолог нашел кость, надо мигом туда ехать, Потому что там можно найти много костей. У него нет задачи собрать динозавров. Но если он нашел, значит там динозавры есть. Бывает, когда Вот мы прочитали геологический отчет. Там Крупные кости динозавров вместе в падение одной Сибирской забайкальской речи. Мы, правда, 50 лет назад Мы там погрузились, на катамаранах сплавлялись, дошли, а русские сменились. Мы видим, там 200 метров холм, он там вот находились динозавров, а сейчас там тайга с такими кедрами. Все. Не успели на 50 лет. Давайте видео как раз посмотрим. Это Якутия, это вот как раз полярные динозавры. Все дело в том, что для того, чтобы достичь местонхождения, это 100 километров по тайге на вездеходе. Примерно как это выглядит. И иногда нас выкидывали из вездехода, потому что болото и вездеход вяз. Ну, там много чего хорошего Собственно говоря, вот видны следы нашего вездехода, маленькая речка, и вот светлая — это как раз выходы пород раннего возраста. Это процесс сейчас промывки, очень стандартный метод, когда насыпают породу в сито, не сумасшедшие золотые искать, всегда подходят, говорят, вы золотые, динозавров, да, вы ну, увидите его это. Висок на уходит, дальше надо глазами найти кости. Динозавры еще крупненькие, а полтора миллиметра зубника питающего — это вот то, что надо тоже наблюдать. О. Не я упал, это камера. Сидят в море. Слева как раз пристонохождении сону. Это один вариант. Вот, это уже классический вариант раскопок. С кисточками сидят, говорят самых динозавров. Нога находится. Зуб хищного динозавра. Классуд. с снегозавра. Все в трещинах приходится, ну, такие, когда звонки или прочие кости такой сохранности, их надо пропитывать клеем, тут же начали рассыпаться. Это сейчас вы поймете, что такое кататься на вездеходе на том месте. Совершенно необыкновенный вездеход. Местные жители его сделали своими руками. Их вездеходов нет. Вот так иногда выглядела наша дорога на протяжении нескольких часов. Ирались мы почти три. Иногда всякие препятствия приходилось преодолевать. Вездеход проехал, на дорогу выровняли лопатами, но дальше все наши находки и просто вещи. Себе. Мы еще оптимисты белой рубашкой надели. Надо хоть какой-то повод. Едем обратно. Сложность заключалась в том, что лопнуло колесо. А запаски не оказалось 50 километров еще. Перекинули не запаску, а камеру с прицепом, причем она была меньше, у нас как вездеход осел. Но чем заполнить камеру? Взяли, набили мешки березовыми вениками и поехали на березовых вениках. Сейчас как раз запихивают. Вот так, как-то так запихали. Вот так мы несли последний амиров. <свят> <человеку. свят> Наверное, все. Какой-то бы маленький такой сейчас будет, <свят> Друг, который тоже смотрел у нас. Принятие. Веники напихивали. <свят> такой милостань. Наверное, все.